Всем доброго утра, друзья мои, потому что утро уже. Перед вами этот симпатичный шаман, потому как я хочу вам подарить заговоры на монгольском для детей. И как, как никто другой этот шаман подходит для, для фона этих ритуалов на монгольском языке ритуалы маленькие ритуалы, заговоры я бы сказала вы знаете, что я владею несколькими языками но кроме всего прочего я еще владею магической частью еще больших языков то есть я могу составить зная основные слова которые используются в магии я могу составить на разных языках заговоры. И эти заговоры замечательно работают. И впредь будут работать, и впредь будут составлены. Эти заговоры на монгольском языке в помощь вашим детям. Для того, чтобы вы нашептали им вслед или над спящим ребенком и прочие, прочее, и это вам поможет в разных ситуациях с вашими детьми если вы переживаете за ребенка он идет в поход или идет в школу одним словом если у вас есть переживания, тревоги за детей то можете читать в открытое окно когда ребенок не дома вот вы за него волнуетесь или он далеко находится у вас учиться где-либо или просто провожая в школу, в общем, когда у вас тревога за ребенка, открывайте окно и читайте столько раз, сколько лет вашему ребенку. Амит Явах Эргеш рай Пурхан Тенгри Чамд гуслаач. Ты им байгарай. Читаю по слогам, чтобы вы могли записать тот того момента, как Яна выставит. В принципе, она выставляет всегда. Амд, явах, эльгеш, и, ирейрай. Бурхан тенгри. А, гамут. Гуслач. Тым. Байгаралай. Байгарай. Извиняюсь. Здесь одной, одной буквой неправильно произнесла. Еще раз читаю. Аммет. Явах. Эльгеш. Иререй. Бурхан тенгри. Камут. Гуслач. Им Байгарай. Неважно, в какое время суток вы это прочитаете из своего дома или из рабочего кабинета. Главное, чтобы было открыто окно, и читать столько раз, сколько лет вашему ребенку. На спокойный сон. Если ребенок капризничает или боится по ночам спать, или не хочет спать, читайте 6 раз. Над ребенком или лежа возле ребенка, или просто качая ребенка. Опять же, неважно, сколько лет вашему ребенку, на спокойный сон, чтобы ребенок проснулся бодрым и в хорошем настроении. Чини Мирудл бурхат хамгала рай Унд Эрул серерей. Чини мюрл-дул. Пурхат хамгала рай. Амет унд. Эрул серерей. Ну, язык такой, монгольский своеобразный. Чини мюрл Пурхат хамгала рай, амет Унд, Эрул, серерей. И прочитав шесть раз, через некоторое время, может, через пять-шесть минут, ваш ребенок начнет спокойно засыпать, без капризов, без страшных снов, и у вас тоже будет время отдохнуть. Если у ребенка инурес три раза в день, утром, в обед и вечером. Ну, вот, например, утром проснулся он. Прочитали: в обед, ну, можно после обеда, где так разделить сутки в три часа дня и вечером перед сном. Читайте три раза. Три раза по три раза. То есть девять раз получается. Над простынью. Где спит ваш ребенок? Смотрите, на просто не читайте. и ну раз прекратится за короткое время. Гурван экч. Холбокдох. Шеэс. Базоксон. Еще раз. Гурван экч. Холбокдох. Шеэс. Базоксон. Гурван Экч Холбогдох Шес Ба Зоксон От страха, если ребенок боится или чего-то испугался, читайте на воду и умывайте лицо ребенку. Читайте 13 раз на воду и мойте ему лицо. Просто этой водой промывайте лицо. Через короткое время этот страх исчезнет. Страх может быть от чего угодно, может ночью кричит, может закатывается, может быть боится собак, может боится ночи, там, вечера, может боится подойти к окну, Ребенок может бояться чего угодно. И этот страх будет, будет его сковывать, этот страх будет мешать ему, и все больше будет, будет усугубляться. Значит, читайте несколько... Вечеров к ряду, когда солнце садится, читайте 13 раз на воду и мойте ему лицо. Столько, пока страх не пройдет. Может, два раза надо будет читать, может, пять раз. Неважно. Но тогда, когда сумерки. Спускаются сумерки. Потому что в сумерке лучше действует, в сумерке силы намного активнее. Итак, на, на воду 13 раз и моем лицо. Битги ай. Айлгах хун. Явах тэнгрик. Зоксох болно. Битки ай. Яйлах. Айлах. Извиняюсь. Айлгах хун. Все правильно. Явах тэнгрик. Зоксох болно. Битги ай. Айлгах. Хун, я зук сох, болну. Почитали 13 раз, помыли ему лицо. И вот так вот несколько ночей к ряду. Все меньше, меньше и меньше. Иногда с первого раза может помочь. Неважно, сколько лет ребенку. Он младенец или уже взрослый. Ну, ребенку я имею в виду, что ну уж если вашему ребенку 20 лет, Можете такое прочитать и помыть ему лицо. Ну, я думаю, что этого достаточно. То есть это тот возраст, когда человек уже сам может это начитать. Я говорю детям, но если вы для себя хотите применить, вы можете это для себя делать. Но в принципе это дано для защиты ребенка родителям если переживайте за травмы за падение ребенка если у вас ребенок постоянно падает травмирует себя да и вообще если вы не хотите чтобы он вообще травмировал когда-либо себя гуляя или играя на улице читайте над ребенком 10 раз и отпускайте ребенка спокойно гулять но нужно читать над ребенком можете нашептать может попросить его встать и подождать пару минут и потом отпускать. И у ребенка не будет ни падений, ни травм, ни каких-либо там происшествий. Бурхат, гард, ню, авч, явах. Мини хухат. Тим паргарай. Бурхат, гард, ню, авч, явах. Мини хухед. Тим баргарай. Бурхат гард не авк явах. Мини Ты Тим бургарай. Итак, я потом продолжу серию этих полезных заговоров. А пока что я вам дарю. И как все остальные заговоры, эти, эти заговоры точно так же будут помогать вашим детям для того, чтобы они не боялись, чтобы были спокойны, чтобы спокойно спали, чтобы уходил страх, чтобы не было травм и так далее, и так далее. Всем удачи!